итак здравствуйте мои дорогие я светлана филатова и сейчас а, мы начинаем нашу трансляцию а, вы знаете я а, как всегда перед началом трансляции себе даю слово а, завершить все за 20 минут а, быстро пробежаться но никогда не получается поэтому быстренько мне давайте обратную связь первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья, как минимум десяточка за мой внешний вид как видите я сегодня в поэтому все в порядке сейчас захожу смотрю нет смысла тянуть и я приступаю непосредственно к тому что мы сегодня будем рассматривать так сейчас я себя уберу немножечко я крупновато для того чтобы нам делать анализ значит что сегодня тема стрима а, нужно разобраться вообще кто из девочек заврался а, ну и вообще были ли у них отношения что их связывает и почему они сейчас ну вот так вот а, дают разные интервью в общем я разобралась посмотрела а, Ну, я не ожидала конечно предыдущий стрим вызвал такой резонанс все спрашивают все а, просят объяснить поэтому я решила это сделать а, не смотря на то что честно скажу я не в курсе была абсолютно их отношений вообще в принципе даже не знала кто кто они такие но посмотрела и многое для себя уяснила надеюсь что вы тоже многое уясните значит первое что первое видео которое мы сейчас рассмотрим это такой небольшой стримчик на телефон который делала значит да еще хочу поблагодарить моих подписчиков моих кто комментируют комментаторов а, за то что мне дали ссылочки на очень интересные видео благодарю вас мои хорошие мне прям прислали на почту мне прям ссылочки выложили под видео а, вот именно благодаря вашим видео кроме того я еще поискала я смогла составить свое какое-то мнение надеюсь что а, я ну смогу объяснить это мнение и оно будет а, понятным всем а, значит Значит, первое видео и первое вообще, что мы рассмотрим, это лена темникова ну видимо из своей комнаты значит отвечает на вопросы подписчиков и вы знаете несмотря на то что вот это не совсем относится к теме но все-таки я думаю что оно относится и очень даже сильно для того чтобы понять что за человек лена темникова вот здесь она дала такие эмоции которые я не смогла пройти мимо которые действительно очень важны значит смотрим ей задают но мы смотрим без видео ей задали вопрос вот если вы хорошо сможете присмотреться если вам видно вот здесь вот какие твои принципы в жизни она читает сейчас комментарий и смотрите какую она реакцию дает смотрите вот это эмоция отвращения эмоция презрения дальше что она делает она смотрит вниз ой вверх вернее а, то есть пытается а, найти, найти ответ при этом смотрите как она закатывает глаза то есть для нее э, этот вопрос не то что э, не нет не, не застал ее врасплох этот вопрос для нее настолько ну, ниже ее достоинства то есть она вот всем своим видом показала что э, ну, нашли что спрашивать вот такая вот реакция меня честно говоря э, очень покоробила, потому что она перед этим очень э, мило знаете так заискивала со своими вот кто ее смотрит со своими зрителями она мило с ними щебетала говорила что она там такая вся хорошая расписная такая вся в образе а потом вот так вот раз и такая реакция какие твои принципы в жизни вообще вот знаете как-то совсем не вяжется не вяжется с тем образом даже который она изображает и далее на этом же стриме мы сейчас следующее видео посмотрим уже непосредственно по этой теме что для меня лично такой звоночек когда ну она истинное свое отношение к своим зрителям вот в этой в этой эмоции изобразила вы знаете вот я после этого как-то ну, посмотрела на нее другими глазами честно говоря ну, то есть перед нами человек который с большим самомнением с большими амбициями да и вот все кто э, ее смотрит ее слушает они как бы ну априори ниже и то, что она там с ними так мило щебечет это все знаете такой пример лицемерия Но я не я не хочу ее осуждать я вот простите пожалуйста если кого-то я этим э, задену да но вот то, что я увидела, вот эту эмоцию отвращения для меня, это, конечно, был такой неприятный момент, и ну, скажем так делайте выводы сами наверное лучше то есть эмоции отвращения как раз а, говорит о том что человек а, а, когда а, вообще в принципе эмоции отвращения это очень опасная эмоция когда люди а, в межличностном общении а, кто-то из них демонстрирует эту эмоцию знаете что а, он относится к вам очень плохо а, значит эмоция отвращения но ну, я о ней рассказываю сейчас просто не хочу заострять в внимание можете подписаться и на моих бесплатных уроках я рассказываю про эмоцию отвращения там более подробно но вот здесь вот для меня это конечно было шоком но отвращение мы все испытываем к тому что представляет для нас знаете ну, отвращение это синоним брезгливости в плане эмоций то есть она с брезгливостью относится к тем кто ее смотрит вот такое вот ну, такое пока неутешительное мое мнение так давайте плюсик мне в чатик поставьте кто понимает да здравствуйте мои хорошие кто подходит так так так так посреди стрима света удалила и давай рассказывать а э, кто кто подожди кто там а, кто кто там э, света удалила и давай рассказывать а, так но ну, это вообще удивительно а, так значит не буду заострять сегодня очень много внимания прошу прощения на наших а, общалочках. я хочу быстренько пробежаться плюсики в чатик ставьте кому понятно а, и если вы не согласны пишите в комментарии я потом а, попробую ответить а значит следующий вопрос про роман с серябкиной который нас всех вообще все передовое человечество очень сильно интересует этот вопрос было или не было вот это вот самый главный вопрос который нас всех сегодня собрал и вообще в принципе а, ну, собирает людей которые а, просматривают и дальше это видео а, и что она на этот счет говорит а, значит смотрим а сначала про она читает а, расскажи, а, значит что про роман с серяпкиной расскажи да? значит смотрите ну во-первых небольшое отвращение но вообще она очень так презрительно от ну, общается немножко свысока да ну ладно мы ей это простим бог с ней значит первое значит что она говорит она говорит не было никакого романа ребят алё при этом в подтверждение этого она качает головой смотрит вниз Значит, ну, в принципе, это можно трактовать двояко. Двояко в плане того, что вот сейчас ей очень важно донести эту мысль. И невербалика подключилась, да, может быть, она действительно. Ну, ладно, идем дальше. Значит, качает головой, нет. Дальше... Ребят, так, э, э, хватит, это вообще не смешно. Не смешно. И смотрите при этом она прикусывает нижнюю губу а, вот а, значит о чем это говорит нижняя губа это у нас разведка здесь и сейчас вот я вижу конфетку а, именно нижняя губа она вот знаете такое выражение губу раскатал до да? нижняя губа как раз отвечает за то что мы хотим а, значит и что здесь какая трактовка получается что а, то что что она хочет как бы она сейчас не позволяет себе высказать в полном объеме понимаете не позволяет себе какую-то не знаю информацию или что глаза отвела в сторону и вниз смотрит вот здесь у нее воспоминалочка она вспоминает да и вот эти воспоминания ну что-то я не знаю что либо в воспоминаниях либо вот в этом общении либо в чем-то ее заставляет себя немножечко сдерживать сдерживать свои ä, запросы сдерживать свои какие-то как сказать свои устремления да вот что что-то она себе не позволяет ну чем чем-то воспользоваться вот так вот значит <дивёшь> вот все прошу прощения за французский значит смотрит прямо качает нет но здесь я все таки скажу что не все то есть она говорит все сначала кивает а потом говорит не ну качает нет то есть часть частично это выдумано но частично все таки ну, есть какая-то информация которую она не выдаст ни при каких условиях вот так вот а, причем этот прикусывание губы а, ну, так, дальше. И, меня уже... и меня начинает уже доставать и вот кстати вот здесь бы ей выдать эмоцию отвращения или презрения, но видите она просто говорит меня начинает доставать при этом качает головой но такое лицо вот эмоции не так много как например когда какие твои принципы в жизни да вот там была эмоция да то есть вот действительно а тут вот как-то так не особенно не особенно ее это достает смотрит вниз влево потом ну, все-таки дискомфорт она ощущает в этом плане Да. сначала это было смешно просто хватит уже значит вот когда она говорит когда это было смешно смотрит вот туда где у нее воспоминания вот действительно сначала это было смешно вот здесь вот я подписываюсь полностью а, правда Просто хватит уже и смотрите губу опять поджала просто хватит уже вот кстати вот этот момент э, хочу еще раз а, так так так смотрите губу прям прикусила до да, прикусила и э, знаете вот вот так, такой жест а у людей бывает, когда они на какое-то рисковое такое вот дело, но ну, уже когда разведка им не нужна и когда они уже вот просто готовы ринуться в какое-то дело, да, уже не откладывают, уже вперед идут. То есть вот здесь она, ну так вот решительно заявила, что больше я не хочу об этом говорить, я больше не хочу это обсуждать, но в общем вот так вот ей не нужно больше ничего слышать ну как бы закруглила вот этот диалог а, ну и что мы можем из этого а, сделать какой вывод а вот а, конечно было много воспоминаний в этом всем и в процессе вот ее разговора чувствуется какая-то вина но все-таки она ну скажем так не хочет продолжения этого диалога и вряд ли она скажет правду но ну, вернее даже она пытается вот это вот сказать что ничего не было кстати отчасти она права да с ее стороны все-таки можно сказать что ничего не не было забегая вперед немного а, раскрою немножко а, тайна так значит вижу плюсики плюсики плюсики а, в этом эфире уставшая после концерта мне кажется это эмоция удивления а не отвращения а, вот кстати а, интересный а, интересно мне подсказала здрасте мордасти а, да а, так вот а, слушайте а, я соглашусь что это может быть устав но тогда в таком случае почему этой эмоции не было на другие слова понимаете вот именно в этом контексте возможно ее э, напрягло именно то что э, как сказать она уставшая а ей задают глупые вопросы может быть вот с этой точки зрения не знаю не знаю не могу ничего сказать просто вот эта эмоция отвращения когда я ее вижу для меня это такой звоночек неприятный а, так только у меня женщины с накачанными губами вызывают негатив а, Ну, можете все тут а, ответить сергею а, у кого-то еще вызывают негатив женщины с накачанными губами а, можете написать десяточку у кого вызывают негатив а пятерочку кто относится нейтрально а я иду дальше потому что сегодня я решила все-таки быстро завершить свой стрим а, да значит следующее следующее видео а, я очень люблю смотрите это еще в период когда серебро было вместе да и а, лена говорила про олю я очень люблю олю да такая вот э, девочка припевочка которая признается в любви да и что мы здесь видим давайте рассмотрим значит сначала она вот знаете она мне напомнила э, почему я сказала девочка припевочка потому что э, напомнила такого э, ребенка да, который под елочкой рассказывает стих да. вот это вот поднимание челюсти и э, попытка это все сказать как можно громче как можно понятнее и разборчивее для того чтобы получить подарок вот здесь очень сильно она старается сказать да что я очень люблю но обратите внимание вот здесь она теребит безымянный палец и безымянный палец подождите правой руки значит что это значит вообще подсознательно вот этот вообще в принципе этот палец это палец отвечающий за удачу за успех в жизни да за карьеру опять-таки и еще этот палец как раз это палец который но ну, на который мы на котором мы носим кольца да когда мы женимся и вот это вот подсознательное, ну вот, перебирание этого пальца вот активирование вот этого места да говорит о том что она очень сильно сомневается вообще ли она делает с тем ли она общается она переживает за свой успех она переживает за свои за свою ну за свою карьеру так секундочку у меня почему то тут А нет, все хорошо все в порядке почему-то ОБС красненьким горит да то есть вот все таки получается что э, ну, она вот это вот вот этим жестом говорит о, о своих внутренних при этом сомнениях да то есть э, лицом и вообще всей вот всем всем телом пытается как под елочкой рассказать стих но при этом э, у нее очень сильные внутренние сомнения и еще смотрите дальше я очень люблю э, при этом она смотрит вверх вот обратите внимание когда она рассказывает про то что у нее было про то что у нее что ее непосредственно касалось она всегда смотрит вниз потому что внизу у нас находятся тактильные ощущения это у большинства людей и у нее я тоже смотрела ее базовую линию поведения когда она смотрит вверх у них соли это одинаково и в принципе у большинства людей именно так когда человек смотрит вверх он что-то сочиняет он что-то придумывает он фантазирует вот, вот то есть вот вверху у нас все визуальные образы а, все вот эти вот вещи, которые мы себе представляем, поэтому вот то, что она говорит вверх, она говорит в общем-то не не о своих ощущениях и при этом теребит палец. То есть а, в данном случае она говорит то, что а, ну видимо надо сказать, да а вниз она все-таки посмотрела. Я очень люблю Олю, да и смотрите вот и наклонила голову к плечу. Это знаете такой а, заменитель Пожимание плечом вот э, часто многие люди не пожимают плечом но ну, особенно люди которые э, хорошо умеют владеть своим телом а как мы знаем лена э, у нее хороший опыт в этом плане и э, ну чтобы а тело все равно хочет э, вот это вот сомнение высказать и получается что не плечо идет вверх а голова идет к плечу вот такой вот жест получается поэтому вот в данном случае я не совсем верю лени что она очень любит олю а, да она ей симпатизирует да она а, ну они их многое связывает но вот сказать что прям вот она бескорыстно без ну просто вот любит ее а, я бы здесь не сказала несмотря на то что она так вот это говорит давайте мне а, так троечку в чате кто со мной а, так кто со мной согласен а, так а двоечку кто не согласен а, так, а, так так так так а, так никогда не не была влюблена в девушку вот смотрите видео чате со звездой 2013 она тоже теребила палец и кольцо после того как сказала что никогда не была влюблена в девушку вот как раз вот эти вот ее когда она сомневается обратите внимание когда она сомневается она вот у нее такой жест манипулятор она начинает теребить а, а, колечко либо еще сейчас вам покажу а, у нее еще один манипулятор которым она ну жесты манипуляторы они призваны успокоить нашу нервную систему чтобы мы не сильно нервничали для того чтобы ну сберечь наше тело для того чтобы наше тело прослужило как можно дольше это я вам слишком глубоко объясняю но просто вот манипуляторы это те жесты которыми мы отвлекаемся очень часто там что-то начинаем теребить что-то ну вот как-то так четки кстати перебирать это тоже способ успокоить нервную систему я не пойму а троечки со мной согласны только сколько тут человек 6 человек да и все остальные Ну кто не согласен пишите двойку в чат но ну, почему чат застыл я как раз сижу и наблюдаю за вашим поведением да значит сейчас я себя немножечко поправлю потому что здесь я перекрываю наших главных героев а мне бы этого очень сильно не хотелось да я сейчас себя немножечко сделаю совсем маленькой да да, чтобы не мешать нашим главным героям, потому что а, здесь вы пришли смотреть не на меня несмотря на то что я в бусиках но все-таки главные герои у нас а, лена и оля а, поэтому а, им главное слово да а, так сейчас посмотрю в чатике что у меня а, так так вот вижу все-таки сделали мне троечек чуть побольше а, нет лена сейчас не будет теребить кольцо она сейчас будет теребить другой дру, другую часть своего скажем своего украше... другое свое украшение но все равно она будет использовать манипуляторы да вы очень правильно э, сказали а, да Алефтиночка, э, я сохраню эфир э, но э, желательно не уходить потому что сейчас э, вы э, вы можете задавать вопросы возможно я на них даже отвечу а, так значит э, сейчас перейду на эту вкладочку а, значит смотрите вот это интервью они давали а, уже а, значит а, когда они поссорились и посмотрите на их невербальное поведение. Ну, изначально, даже не включая видео, вы видите, что, э, ну, Лена, ой, Оля села чуть-чуть сзади, ну, просто чтобы попасть в кадр, да, удобно, компактно. Но смотрите, как сидит Лена. Лена отстраняется. Вот сейчас я вам покажу вот это видео. Оно э, даже, ну, вот видите, да, как происходит. А, значит... Оля дала возможность, да, ну она села чуть-чуть сзади, да, не не перетягивает на себя одеяло, как человек. А, ну, в принципе, они втроем всегда были, и это, ну, воспитала в них какую-то а, ну, уважение друг к другу, да. И вот Оля села чуть-чуть сзади, это нормально. А, но смотрите, как отстранилась при этом а вот корпус прям Лены, да, а она прям вот вот вот отсела, вот это говорит о том что а, она ну подсознательно ей очень не хочется причем вот в этом эфире как раз а, именно лена объяснила что да мы сейчас а, так не дружим как раньше а, ну вот как-то так она объяснила это и оля ей подтвер... ну подтвердила ее слова и вот как-то они так мирно это все а, очень ну, нормально все рассказали, да, цивилизованно, но а, при этом вот подсознательно, вот а здесь Оля ведет себя очень естественно, да, несмотря на то, что она сидит как бы сзади, но она спокойно перемещается корпусом, да, а вот Лена как раз а, старается отстраниться, спит, а, да, цепочку, но тут, кстати, такой вопрос обсуждается, но а, про раздевание и Оля рассказывает, почему она, а, ну раздевается часто в кадре но и значит именно оля как я понимаю но ну, они вот здесь вот в этом интервью это вербальная информация которую в общем то можно просто посмотреть да то что они говорят и оля говорит как бы я я вообще в принципе вот у меня нет вот этих границ я что чувствую то и несу я не стесняюсь я не закомплексована при этом смотрите какова реакция ну, лены лена в в данном случае очень сильно а, сама а, как себе этого никогда не позволит и видимо не позволяла но кроме того еще в ее взгляде есть осуждение оли а, а, как сказать но ну, несмотря на то что она обыграла она потом сказала ну я просто не раздеваюсь потому что у меня тело не такое совершенное как у оли но ну, вот как-то так она обыграла но при этом все таки а, вот доля осуждения у лены при присутствует в сторону оли а кстати вот эта девочка у них еще то очень себе на уме если честно и так вот прям перетягивает одеяло на себя Ну даже там вот в интервью там был целый список вопросов она такие вопросы выбирала чтобы вот прям себя немножечко возвысить на фоне других участниц в общем мне честно говоря эта участница не очень понравилась. я ее конечно не рассматривала так подробно но вот что касается конфликта оли и лены то здесь вот на лицо что им вернее лени неприятно находиться с олей да она она вообще довольно мягкий человек да она знаете ну, скажем даже не мягкий а более приспосабливаемый человек то есть она под ситуацию приспособилась она потом это обыграла но внутри у нее очень сильной вот, вот такой, знаете, негатив в сторону Оли, а, ну она всячески это скрывает, она, она это не показывает, но она довольно негативно к ней относится, а, ну, скажем какой-то камень за спиной она держит а оля вот в этом плане она вы знаете вот я когда посмотрела мне очень понравилось оля во всех интервью довольно искренне отвечает на вопросы и э, даже если где-то она что-то э, скажем так ей нужно что-то скрыть она просто не отвечает в то время как лена э, отвечает и вот как-то так уводит в сторону <laughs> вот вот это я заметила тоже а, да ну давайте мне в чатик, а, так, у Лены обсуждение или все же ревность? А, так, ну давайте идем дальше. Да, добрый вечер, кто подходит. А, бусики в студию, Сереж. А, теперь все, ну поняли, да? Вот с точки зрения Лены здесь вот я Оле. А, так, ну здесь довольно интересное видео. Смотрите, а, я вообще не очень. Вот, вот здесь вот отвращение прям вообще шикарное. смотрите я вообще не очень люблю слово подруга сейчас еще раз смотрите а, во первых видно что вот сейчас э, конфликт на пике а, да значит я вообще не очень люблю слово подруга а, ну в принципе да она на слово подруга так то есть рассказывает об ощущениях и при этом а, у нее на лице подавленность и стыд это очень важно для меня да очень сильно любила так это очень важно для меня вот я ее очень сильно любила она смотрит не вниз она смотрит вверх то есть вот э, та любовь которая у нее э, можно сказать вот она она она думает что она любила но это было скорее всего вот знаете такое вымышленное вот э, как сказать это вот то что э, то что помогало ей она кстати вот написала стихи посвященные Лене, да она но ну она они как творческие люди обе да они очень много себе придумывают но в данном случае оля она придумала и пережила вот это вот понимаете вот несмотря на то что она она верит в то что она ее любила по-настоящему -по это было такая такая фантазия скорее все-таки фантазия она играла в любовь но она играла в любовь более сильно нежели э, лена лена подыгрывала в любовь а оля играла вот по-настоящему играла а, так я ее очень сильно любила и и очень смотри смотрите вот это вот поднимание бровей говорит о том что она акцентирует на этом внимание то есть она себе вот эту вот эту любовь нарисовала и поверила настолько что вот прям знаете фанатично поверила в свою любовь к Лене, а, но ну, не знаю, в общем-то это можно назвать это любовью, а, можно назвать, хоть она, ну неважно, мы все по сути придумываем, да, мы все в матрице живем в какой-то степени, это, ну можно сказать, что действительно, но а, все-таки вот это вот корень вот этой любви, это вот знаете такая вот а, фантазия больше, фантазия, а, так но действительно смотрите дальше я и буквально во всем верила я и буквально во всем верила и и видите она вот то что верила вот сейчас рассказывает да вот это действительно так вот понимаете любовь она себе придумала а вот верила, она ей по-настоящему, понимаете, вот, вот это вот прям прочувствовала. Ну, вот прям вот из, из души вынимает вот эти слова и говорит. Разочарование было очень долгим. Так прям знаете вот вот вы видите на лице как будто у нее что-то болит она рассказывает и у нее что-то внутри болит вот это действительно вот это не нет это можно сыграть но я думаю что она не играет это действительно так вот разочарование вы понимаете тут в чем проблема ну, сложно различить любовь придуманную и любовь настоящую но вот она себе настолько в это вот эту реальность себя в эту реальность вписала, что э, вот прям э, и из из этой своей реальности которую она придумала э, ей очень сложно было выходить вот о чем это но это и это с болью и это очень-очень очень сложно для нее а, значит боль печаль смотрит вниз а, так идем дальше а, так Вот мне а, мне было и жалко, и потом я привыкла что ли, но вот и и все при этом она смотрит вниз, да, вот обратите внимание, она вспоминает, вот как ей было больно, она переживает эту боль еще раз, то есть вот вот здесь я ей верю на сто процентов, а, так, угу вот видите и больно и эмоция печали и акцентирует потом привыкла что ли да вот вот вот она она она реально страдала она реально и до сих пор вот у нее больно об этом ей говорить сейчас она говорит я никогда не говорила об этом потому что считаю что это не стоит того но и опять вот видите отвращение но отвращение скорее к своим переживаниям она как-то вот знаете попыталась вот эту реальность свою а, не знаю а, отнести к разряду какой-то ну она она очень ну видимо а, как? когда человек выходит из отношений он очень сильно страдает и вот она это все пережила и вот то что она сейчас вот эту вот эмоцию показала это отвращение вот это боль скорее боль от того что она пережила и ну просто говорить о боли лишний раз она не хотела вот и все при этом смотрит вниз обратите внимание и и ещё. Это не стоит этого. Я хочу ее взять. Она сейчас вот запрещает себе эту конфетку взять, да, облизывает нижнюю губу и как бы ее этим самым придерживает. Понимаете, вот вот это вот внутренняя борьба: с одной стороны хочется, с другой стороны нельзя. И она понимает безвыходность этой ситуации. А для нее вот реально эти отношения очень много значили. И Ну, вот это тоже часть фразы да я, я не, не совсем может быть точно вы можете найти это интервью и сами посмотреть я просто сейчас без звука это показываю да, замедленно но можете пересмотреть эти интервью а, так но ну, понятно да а давайте мне в, в, в так так собачья губа да? отчетливо проскочила не верит девушка в девичью дружбу а так так так там виднее что это не фантазия а я сказала про фантазию в том плане что понимаете она сама себе придумала в принципе вот свою любовь понимаете да возможно там бы было подтверждение и на вербальном уровне но вот в плане как сказать? А сама себя убедила вот может быть в чем-то да поверила в том что есть взаимность ну вот со стороны оли это действительно было что-то ну вот более-менее более серьезно а, так фантазировала любовь смотрит она вверх-влево это означает визуальные воспоминания не обязательно что это фантазии но а, вы знаете в принципе да я с вами согласна вот может быть да визуальные воспоминания но но обратите внимание Внимание. я бы с вами согласилась полностью если бы она на другие свои вот воспоминания также ну поднимала глаза но когда она вспоминает то что с ней происходило то что она чувствовала у нее получается она смотрит вниз да и а, вот когда она сейчас вот это ну то есть я я просмотрела ее базовую линию поведения поэтому вот здесь вот я с вами не совсем согласна но а, согласна в том что она может вспоминать визуальные какие-то образы но опять-таки визуальные образы и тактильные тактильное ощущение тактильное это то что вот реально было вот здесь и сейчас вот э, пощупали да и, и поняли что это вот вот то что держишь в руках а то, что вот себе фантазируешь, придумываешь, это всегда э, именно в визуальных образах. Поэтому вот в этом плане я с вами и согласна, и не согласна. Так, иду дальше. А, значит, в чатик мне пятерочку поставьте, а, что вы здесь, что вы смотрите. И последний ролик, а, где а, у нее берут интервью и а, зачитывают стихи. И спрашивают это ну ты посвятила лени на что она говорит да это было посвящено лени и что здесь в данном случае вот оля полностью говорит правду да а здесь затронули еще кроме того что она да она сказала что я посвятила эти стихи лени а, тут по поводу того что а, значит лена было какое-то вот прям видео на ю где лена очень сильно а, кричит и говорит что оля со мной даже не поздоровалась и оля вот в данном случае объясняет почему она с ней не поздоровалась а, что ну из чего я делаю вывод что она естественная реакция любого человека это ну, воспринять с, с, скажем с осуждением да и есть очень сильная обида на лена и поэтому она говорит что я ну вот я не поздоровалась потому что я не могу себя пере, ну через себя переступить да вот такая вот история и получается что да действительно вот для оли а, это очень ну скажем так а глубокое чувство вот реально было она искренне вот я посмотрела все видео там оля прям была полностью в этих отношениях но лена к сожалению ей подыгрывала там всегда вот какие-то вот моменты такие что Лени просто вот на тот момент ну, видимо было так удобно вот вот так вот я оценила да конечно не хочу ничего сказать вот я прям не хотелось бы мне делать какие-то прям вот выводы что один из них там хороший другой плохой но вот в данной ситуации я все-таки встану на сторону оли в плане конфликта да, вот все-таки оля очень искренне во всех интервью она говорит правду она всегда вот если она что-то говорит то вот она полностью подтверждает невербаликой а, в, с точки зрения лены а, там идет очень много игры много образов и что касается их отношений то а, я считаю что а, да были отношения были ну, скажем так большая духовная связь у них присутствовала скорее даже не у них а именно у оли оля ну вот реально любила лену она писала стихи она ну, более открыто к ней относилась до да, более открытое вот это вот а, чувство было а у лены в силу того что лена а, вообще в принципе более зажатая более закрытая она многого стесняется она многих э, вещей которые делает оля тоже она осуждает то есть а, но здесь получается что со стороны лены тут больше игра больше вот такие вот она еще такая более как сказать ну, меньше характера в ней вот если оля говорит я если ну, не хочу здороваться я не буду здороваться с человеком то лена сейчас поздоровается а дальше отвернется и ну начнет как-то вот э, плохие вещи говорить о том человеке с которым поздоровалась а в этом плане вот э, оля более пр прямолинейно и вот э, конечно же в этом они сильно отличаются а да а значит что Тут-тут -ту. все-таки в 43 минуты не смогла и уложиться в 20 минут. А, так, но ну, что могу сказать? Подписывайтесь на канал. Мы каждую неделю делаем разборы. Если вам интересно кого-то разобрать, пишите в комментарии. А, сейчас посмотрю. Так отношения а, на душах а они а, телах а, вы знаете когда такая душевная близость как у них тут уже а, тело это уже дело техническое понимаете а, вот что я хотела, да наверное самый главный вопрос был ли у них а, секс а, в этом плане ну это уже как им хотелось понимаете это уже вот после того что их связывало духовно они могут ну могли э, быть э, физически бли близки могли быть э, платонически близки это уже не столь важно э, действительно связь очень глубокая со стороны оли и это видно со стороны лены это было просто удобно э, ну, больше удобно и как-то вот она больше подыгрывала вот вот так вот э, да ну надеюсь так, так, так она не видела, она просто нечаянно надумала. Но смотрите, как видела. А тут а вот вот очень хороший вопрос. Смотрите, видеть это со стороны наблюдать, понимаете, это видеть, вот я вижу в окно соседний дом, вот я вижу, но это не значит, что я подошла и этот дом э, потрогала, да, я с ним какие-то, не знаю, подошла там, с кем-то поговорила, я просто вижу дом, и когда я буду вспоминать об этом доме, я буду глаза, э, мои глаза будут подниматься наверх, а вот если бы у меня с этим домом были очень близкие ну например близкие отношения с домом это так как-то э, не очень э, интересно но предположим э, возле этого дома э, ну я гуляла с ребенком и у меня ребенок э, там не знаю э, поранился где-то да э, э, там не знаю нога попала куда-то мне пришлось вызывать дворника мне пришлось там какие-то действия производить и когда я буду вспоминать этот дом я не буду смотреть вверх как на что-то отстраненная я буду вспоминать свои ощущения понимаете в чем разница то есть вот вот когда человек рассказывает об отношениях если он просто наблюдал да вот как лена когда давала интервью и говорила а, я захожу в комнату они там ну ну, разве ж я не знаю что это но ну, и она при этом смотрела вверх она как бы вот да, она не участвовала в этом, но если бы она это действительно прочувствовала по-настоящему, она бы смотрела вниз, понимаете? Вот так, так, так, был ли секс? Ну, секс уже дело техническое, как я уже сказала. Близость духовная у них была. Как они решили, нужен им секс или не нужен? вот это уже их дело понимаете я свечку не держала вот когда оля рассказывает об их отношениях она очень глубоко эмоционально в это вовлечена у нее вот все было понимаете вот у нее в ее душе все было может быть даже круче чем любой секс понимаете вот в чем дело для нас для женщин это так врала ли лена что никогда не целовалась с девушками в том интервью на Муз тв слушайте а я даже не не увидела вот это а на какой минуте это было напишите пожалуйста я как-нибудь еще так то это посмотрю потому что я вначале посмотрела вот чисто вот в плане их отношений интересный вопрос кстати Слушайте, прям аж я расстроилась. Я, я не досмотрела, просто думаю, ну целых там больше часа. А насчет поцелуя, что Лена отрицает. Это важно. А, так. Ну давайте завтра еще на минуточку выйду. Сейчас найду. А, вы, если можете, мне а, в этих комментариях напишите прям вот ссылочку дайте. Или напи я напишу сейчас свою почту. А, дайте мне ссылочку на это видео. И да, здрасте, мордасти. И хронометраж. Где она это сказала? Это была восьмая минута. Вот как-то проскочила я восьмую минуту. Я заострила внимание на том, как, как они демонстрируют свое отношение друг к другу, вот на этих манипуляторах Лены. А получается, самое главное, это и не посмотрела. Линоль и выдаст кучу видео. Линоль. Интересно. А, так, в том районе. А, так, ну, давайте тогда завтра я еще раз выйду в эфир, и мы это. А, давайте, в общем, в комментариях напишите мне четко вопросы, на которые надо ответить. Потому что я так вот посмотрела со своей колокольни, я вообще не в теме, понимаете? А, так, а, Лен Оль, вот в чем. Ага. Она там кольцо теребит, по-моему, восьмая минута. Ага. А, ну, да, ска сказала. У собчак А, угу, было, было, было. Все, давайте. Тогда завтра я еще уточню. А, вопрос: какой? А, целовалась ли Лена с девушками? А, дальше, а, вот а, Оля, когда кольцо теребит. Вот тоже интерес Я помню этот момент, но не помню. Я его так вот просмотрела быстро. А, Все, значит, завтра. Я еще раз провожу стрим на эту тему. Это вообще какой-то сериал получается. Но чтобы я не пропустила никакие вопросы в комментариях, напишите мне вопросы, которые интересны. И мы завтра вот именно на них ответим. Потому что вот я все-таки смотрела на то, как вот эмоционально вовлечены девочки а, в эти отношения. Я увидела, что Оля действительно очень эмоционально это переживала. Она прям вот, вот реально. Что касается Лены, то, к сожалению, она вот она другая и к отношениям она отнеслась так вот просто подыграла она увидела что девчонка у девчонки у Оли а, можно сказать крышу снесло и вот подыграла а так да про собчак а, спросила ага. а, так ну давайте на сегодня будем закругляться а то уже 50 минут у меня стрим вообще опять затянулся а, так блогеры утверждают что Оля все врет какое ваше мнение вы знаете я посмотрела на олю во многих интервью я считаю что нет она не врет она не врет но может быть на какие-то вопросы она где-то не совсем честно но вот на какие контроль... конкретно вопросы она ответила и вы считаете что врет вот прям время напишите вот хронометраж я посмотрю и скажу вам то что лена более контролирует свои эмоции да она более закрыта но понимаете вот там по многим параметрам, по многим пунктам она, да, она, безусловно, можно допустить, что она контролирует свои эмоции. Тогда зачем? Но ну, вот в некоторые моменты эти эмоции она прям очень сильно показывает, понимаете? Все равно вот не, не скажу, что это от контроля эмоций. Да, она контролирует эмоции, я соглашусь с этим. А, так лена тоже любила просто не показывает этого но она чуть меньше у нее это было меньше вот вот я я уже посмотрела и я уже могу это утверждать у нее было меньше она была в это вовлечена намного меньше и поэтому ей сейчас проще нежели оля а, а вот оля реально вот прям в омут с головой вот это вот там ну творческие люди они вообще намного больнее переживают то что для обычных людей ну там не знаю просто секс а, часто заменяет какую-то душевную близость то здесь вот именно на самых глубоких но ну, на самых высоких чакрах или как у них вот была эта связь поэтому а, а, вот такие вот а, отношения а, так можно конечно научиться как лена надевать маску естественно и подписывайтесь на канал я расскажу как это делается будут и такие эфиры как скрывать свои эмоции и так далее так ну ладно давайте я выхожу из эфира все-таки потому что мы так можем бесконечно отвечать на вопросы если есть вопросы пишите в комментариях если вот хотите более четко чтобы на какой-то вопрос я ответила вот прям в комментарии прописывайте давайте хронометраж видео которое проанализировать да и мы с вами разберемся я что-то прям ну, я думала что на эти вопросы и надо ответить ладно в общем давайте завтра я думаю что я еще раз проведу тогда небольшой стримчик отвечу уже на конкретные какие-то вот вопросы которые я не обратила внимание просто ну, бывает ладно спасибо вам за внимание спасибо за то что комментировали я выхожу из эфира пока пока